Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Новость. Рынок недвижимости запустился. Ура! Сначала он остановился. Ну как остановился? Его просто остановили. Остановили очень просто. Взяли и закрыли доступ к реестрам. И что? В связи с этим доступа к реестрам нет. И, ну, естественно, вот сделки с недвижимостью для того, чтобы заключить, да, есть порядок совершения нотариусами нотариальных действий. И вот нотариус должен выполнить определенные действия для того, чтобы сделку с недвижимостью заключить. Там это все расписано, зайти проверить, допустим, в реестр права на недвижимое имущество, кто собственник актуальный стан, там один реестр, второй реестр, э, ограничения, то есть аресты, обременения всякие, то есть проверить по объекту, по субъекту и так далее и тому подобное. Все это ограничили, доступы к этим реестрам. Э, ограничили как? Ну, просто взяли, отключили вот постановлениями кабинета министров, там, распоряжениями, письмами. То есть Просто так, взяли и ограничили. Ссылаясь, конечно же, на э, режим военного положения. Э, это произошло еще 28, если не, ошиба, не ошибаюсь, февраля. Потом, э, вот, э, 19 апреля они выдали... То есть, все это время было такое там какие-то заявления, какие-то договора не связаны с недвижимостью, не э, купли-продажи, не купли автомобиль нельзя было продать, то есть какие-то там э, по алиментам можно было там заявление на выезд ребенка, э, какие-то простые действия, да, нотариальные, не связаны с отчуждением имущества. Ну вот они решили, что пора. <coughs> пора, пора, пора. И э, возможно, в этом есть рациональное зерно, но вот у меня до сих пор нет понимания, почему имея там 330 иногда штыков, да, голосов в Верховном Совете Украины, да, то есть депутатов за какие-то инициативы, не принимать это все законами. Вот. А почему? Ну, допустим, давайте разберемся. Вот они взяли это постановление. Номер 480 от 19 апреля 2022 года, и внесли изменения относительно деятельности нотариуса в и функционирования единых державных государственных реестров, держателям которых есть Министерство юстиции в условиях военного положения. На что ссылаются? Ну, любое постановление должно быть в соответствии с законом. Смотри, я открываю статью 121 закона о правовом режиме э, военного положения и читаю вот деятельность кабинета министра в условиях военного положения первая часть кабинет министров Украины в, раз... в случае введения военного положения Украины или отдельных его областях работает в соответствии с регламентом кабинета министров в условиях военного положения потом второе разрабатывает и вводит в план э... Запроваджение и обеспечение э, мероприятий правового режима военного положения в отдельных э, областях Украины с э, учетом угроз и особенностей конкретной ситуации, которая сложилась. Я этот план видел. Там по поводу нотариуса э, ничего нет. Вот. Опять же, я в одном из видео о нем рассказывал. Надо, наверное, еще раз вернуться, обновить и посмотреть, может быть, там внесли изменения. Но это, этот план был утвержден распоряжением, не законом. Третье. Организовывают и осуществляют руководство центральными и другими органами исполнительной власти в условиях военного положения. Все. Ну, все. Нет тут ничего по поводу ограничения права осуществлять нотариальную деятельность. Ну вот зайдем мы в закон о нотариате. И вот есть статья 9. Ограничение в праве совершения нотариальных действий. И тут написано, в каких случаях может это право ограничиваться. Ну, проголосуйте, внесите с, с законом изменения, что может ограничиваться в условиях военного положения. И, ну, ограни... Напишите, пропишите это в законе. Вы же можете проголосовать. Нет им проще это все постановлением кабинета министров сделать ну, может быть потому что быстрее, потому что меньше работы, почему вот. и при этом при этом они ограничивают права нотариусов нотариусы это люди, это юристы самозанятые которые для того чтобы вообще получить это право ну, проходили, стаж, э, учились, э, проходили стажировку, э, имели юридический стаж. То есть до, достаточно сложно, ну, наверное, вот, э, может судья еще сложнее стать э, судьей, потом нотариусом, потом адвокатом. То есть э, уровень, до, э, ограничен, ограничен доступ к профессии таким образом, что туда просто так с улицы не зайдешь вот в эту профессию. И материальный ценс в плане того, что нужно там помещение, оборудование, и так далее. Но тем не менее они просто взяли, и э, вот перечень э, нотариусам, которым условия военного положения разрешили совершать нотариальные действия относительно ценного имущества. Ну, это сделки там с недвижимостью в том числе. Э, остальные не вошли в этот список. А какие критерии, да? Какие критерии? Вот я открываю эту статью, это постановление. Вот. Кстати, если открыть вот статью 20 этого закона о, режиме правов... о правовом режиме военного положения, на что Кабмин еще ссылается, как условия для того, чтобы ограничить права нотариусов на совершение нотариальных действий. Ну, нету тут ничего. То есть, вот, статья я не буду перечитывать просто для того, чтобы не занимать время. Не, ну, здесь такие общие дефиниции о том, что правовой статус и ограничение прав и свобод граждан, и прав и законных интересов юридических лиц в условиях военного положения определяются в соответствии Конституции и этого закона. То есть, ну, такие декларативные какие-то нормы, трудовая деятельность вообще к нотариусам не относится. Зачем здесь 20-я статья, притянутая за уши, и мне еще больше всего нравится, когда статья там, ну тут 3, допустим, части, да, а бывает там 10 частей, и они там, статья такая-то. Так как конкретно, какой частью это предусмотрено? Почему все у нас здесь притягивается за уши? Ну ладно, мне вот интересно, кто-то из нотариусов, которому не дали этот доступ, пойдет в суд, обжалует они же аренду будут платить. Естественно, люди сейчас будут ходить к тем нотариусам, которые могут совершать эти сделки, да? А сколько это протянется? Ну, и, в общем, там был такой список, да, я вернусь к этому списку. тут ограничения относительно совершения этих сделок, как это делать, и вот они пишут, что нотариальное удостоверение договоров, договоров относительно отчуждения, раздела имущества, ну, в общем, замена кредитора, договора ипотеки и так далее, там подел спильного майна подружья, выдел с него, э займа, найма. Ну, в общем, достаточно большой перечень, они э могут осуществляться. Вот видите, вот это все, 8 пунктов, вот это вот все большой такой перечень. Может осуществляться только э, переч э, с нотариусами, переч, включенными в утвержденный Министерством юстиции, перечень нотариусам, которые в условиях военного положения совершают нотариальные действия относительно ценного майна. Дали перелик. И вот, вот этот перелик, вот допустим, от, открываем Киев, э, я в Киеве нахожусь, и ну, достаточно много нотариусов знаю. Так я многих не нахожу здесь. То есть просто их взяли... И ограничили деятельность. Понимаете? Все. Ну, тут, допустим, ну, вот на Киев, да, сколько здесь э, человек? Сколько здесь нотариусов? 349. Ох, честно говоря, относительно численности я не настолько осведомлен, сколько и здесь. Я думаю, что здесь, наверное, половина. Нотариусов в Киеве очень много. Вот. Там надо было и оплатить взносы. Многие их там не платят по каким-то причинам. И вот еще есть, я же говорю, сейчас до этого самого интересного, пункт девятый. В перечень этих нотариусов включается нотариусы, нотариальная деятельность, которых не прекращена, или они работают в государственной конторе и соответствуют таким критериям. Ну, естественно, если их деятельность не прекращена, то понятно, что их в списке и не будет. Вернее, если их деятельность прекращена, то тут ну, никаких нарушений закона нет но давайте посмотрим дальше первое после 1 января 2020 года относительно них министерством юстиции не принималось решений про аннулирование блокирования на строк трех месяцев или или не меньше двух решений о блокировании на трех меньше трех месяцев то есть какие-то у них были дисциплинарные правонарушения за ну, это деятельность нарушения и их приостанавливали но это ж ну, то есть, как ответственность прошла, время истекло, если мы после 20 января, на 3 месяца, допустим, была остановлена деятельность. Все, ну, как бы нотариус понял, осознал, э, так что, получается, это неэффективный способ, получается, взыскание к нотариусу, если он что-то нарушает. Если вы после этого даже не даете ему права, или он какой-то уже не такой нотариус. Внимание, вот лап... ну, мне вот такой подход интересен. И нотариусы это съедят. Ну вот, буду наблюдать, мне просто интересно. Э -э ну и жалко коллег, тех, -э totally. вот, к которым такое отношение. Ну и тут большой еще перечень. Э -э что еще? А, не имеют просроченной задолженности по оплате членских взносов до нотариальной палаты. Украины э, за период больше, чем один год. То есть, не платишь взносы, не получаешь доступ. Причем доступ этот к этим реестрам тоже за отдельное действие, там за каждый вытяг, за получение информации, нотариус платит в этот реестр. То есть, получается что, сильно много нотариусов в военное положение? Или что? Ну зачем так делать? И, ну, отключите, э, ну... Нотариусов те, которые там на этих территориях оккупированы и не переехали, ну как-то так. Почему такой, ну вот не, список неугодных. Вот больше всего вот мне вот это кажется в этом э, перечне. Список каких-то неугодных нотариусов. Потому что тут э, есть такие э, вещи, которые Ну, например, ладно, там есть э, такое, что если э, нотариус удостоверял с, с, опять же, с 17 -го года, э, если нотариус удостоверял э, эти... делал нотариальные, э, нотариальные записи на документах, э, которые подлежат э, исполнительной надписи на документах, которые, э, ну, там, договор Займа, например, не нотариально заверенный, и он на нем делал нотариальную надпись, и это давало возможность взыскателю идти не в суд, а в исполнительную службу и взыскивать эти деньги, которые мы там по этому договору. Там ну, были схемы, я вам так скажу. Да, это было незаконно. Ну так разберитесь с этими нотариусами, раз вы их сейчас тут как бы пометили, да? Разберитесь с ними, ну, если они это делали, они же это делали тогда еще незаконно. Почему вы сейчас используете военное положение для сведения этих счетов? Вот, это Минют сделает. то есть с теми людьми, которых он допустил к этому, к нотариальной деятельности. Ну вот такие вопросы, я считаю, опять же, это незаконно. И ну, не завидую, в общем, тем людям, которые оказались в этой ситуации. Нотариусы, я вам не завидую. Еще раз. Имейте ввиду, что ну, если есть желание там что-то делать, какие-то сделки, я не буду все перечислять, добавлю ссылку на эти постановления 480. -е. Вот. И вы смотрите, какие сделки может нотариус делать, какие не может Может быть у вас, знаете, есть как там Личный нотариус, семейный, семейный адвокат Кстати, советую э, иметь э, всегда в, в, в телефонной книге Как минимум 2-3 контакта нотариуса, адвоката, стоматолога и так далее У нас э, врача там, какого-то терапевта у нас какая-то вот культура это, ну, Для того, чтобы просто можно было Получить какую-то консультацию От человека, который уже к вам Как привязан Да, вы идете по жизни Постоянно этот человек в курсе Ваших вот этих вот Тех же каких-то нюансов Вы консультируетесь Во многих странах принято Это как постоянно есть человек К которому всегда можно обратиться Называют там семейные адвокаты В основном так у нас это почему-то не прижилось. Почему-то вот есть семейный врач, а вот семейных адвокатов нет. Хотя, нужно это это очень нужная тема. Спасибо тем, кто смотрит. Всегда вы можете обратиться, написать в комментарии вопрос к этому видео. Например, какой-то вопрос возникнет по нотариальной деятельности. Я либо посоветую какого-то нотариуса, если это в Киеве, да, и там мой знакомый. Либо я... Ну, Отвечу, разъясню там какие-то моменты Ну тут все в, этой, в этом постановлении Все будет написано Ко мне вы можете обратиться Также еще и за платной консультацией Персональной вся, вся информация, которую вы мне будете передавать Путем телефонного звонка Или переписки в мессенджерах Она защищена Адвокатской тайной Это гарантия адвокатской деятельности Вот Всего хорошего, подписывайтесь